Друзья, всем привет, и с вами я, Михаил Шилов. Так как я работаю сегодня один, вот я вам точно так же рекомендую делать. Все, погнали. самых моих любимых упражнений Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов Корректура.ру, Будушин.ру, Будоблог.ру, Макевара.ру и докторшилов.ком Совсем недавно в одном из интервью меня задали вопрос. "Говорит Михаил Юрьевич, а вот почему вот у вас пятый дан по карате, но всегда, когда вы снимаете свои какие-то обучающие ролики, вы все время находитесь, вернее, вы все время в какой-то в одежде, но не в ги, не в каратеге, не в доге. Или, как это проще говорят, в кимоно. Объясню почему.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 Там сначала там базовая техника, а потом пойти переодеться и позаниматься своим другим. Зачем на это время тратить? Время надо ценить, его не так много. А потом это часто бывает в процессе кругового самотренинга, так называемого, как мы название дали, файтинга То есть, когда во время самотренировки идет и, и техника боевых искусств, и она перемежается в, в одном в круге в упражнениях,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 Так как я работаю сегодня один, без партнеров, без товарищей, то есть у меня такая индивидуальная тренировка самого для себя, то работаю я следующим образом. У меня будут есть, упражнения, которые бойцовские, в основном ударные направленности. То есть борцовских не будет. Здесь у меня нету куклы и не хочу я сегодня автоматы выносить. То есть я покажу один из вариантов, как построена у меня сама тренировка будет. То есть у меня будут упражнения идти так. Одно специальное бойцовское функциональное, потом за ним следует какое-то упражнение из кроссфита или из тритворкаута. Да? Потом опять бойцовское. Так вот через одно. А порядок упражнений будет у меня буквально следующий. Значит, первое. Бой с тенью. Бойцовское. Второе. Удары молотом. Третье. Работа на макеваре Камертон-Шилова. Четвертое. Это подтягивание, Пятое. Работа на мешке. И шестое. отжимание на брусьях. Вот таким вот образом будет это все построено. А, может, я немножко перекомпоную чуть-чуть, но суть сохранится та же. И вот такой, это вот один круг. Переход от одного к другому упражнению без перерыва вообще. Потом делается перерыв, восстанавливаемся немножко плюсовую пульсовую зону, ищем уходим до 120 вниз, но это мне так надо. Вот, и все. И, и, и следующий круг. И так это делается э, каким образом? Либо мы по времени, да, э, то есть мы будем доделироваться по времени, то есть, например, я ставлю себе сам задачу в таком ключе работать э, полчаса, или ставлю я себе задачу в таком ключе работать час, вот. Либо я себе ставлю задачу сделать какое-то конкретное количество э, кругов, то есть три круга или пять кругов сделать. Вот таким вот образом. Чаще всего я работаю по времени. И уровнем интенсивности тренирую нагрузку. Вот таким вот. Почему? Потому что для меня время более ну, критичный и лимитирующий фактор. То есть я тренировку строю больше по времени. Вот. Но когда времени много, тогда можно разбить и на круги. Но понимаете, опять же, такой момент. Очень важный. Если, если тренировка лимитирована по времени то, как правило, всегда стараешься в этот промежуток уложиться как можно больше. То есть ставишь, ну, примерно так ориентируешься, что за это время я должен сделать там, ну, три круга, например. Смотришь по времени, не получается доделать, да, да, три круга. Стараешься быстрее, и нагрузка, соответственно, выше. И в конце концов успеваешь. Ну, либо чуть-чуть не успеваешь, а занимаешь еще пару минут. Вот таким образом. Если же сразу ставишься задачу на 5 кругов, и это не лимитированного времени, тренировка всегда получается в интенсивности ниже. Почти всегда. Да какая бы сила воли ни была у вас. Потому что вас ничто не держит. Вы можете там ходить, медленно переходить от одного до, до, до, до, до упражнения к, к другому. Чуть сделать... Больше разрыв значит, между кругами и так далее Когда у вас четкое время, вы пашите Вот я вам точно также рекомендую делать Ну что, приступим? Абсолютно во всем очень важен тайминг Поэтому бой с тенью и упражнения другие делаются тоже по таймеру Либо секундомером пользуюсь, либо таймером Вот для того, чтобы раунд отмерить, это боксерский таймер Все, погнали! Бой с был 3 минуты, теперь молот 100 ударов улице между прочим на солнце 35 градусов в тени 31 30 это так вот и сразу дальше на да, кстати молт весит 12 килограмм и так макивара и в помощь нам <coughs> снова боксерский таймер раунды длятся по три минуты и перерыва как бы на подход нету Но у меня вот есть маленький-маленький совсем перерыв чтобы снять перчатки либо переодеть на другие какие нужны для занятий иногда я этого не делаю то есть не передеваю перчатки вот смотрите а что касается силовых вещей вот я молотом ударился в сто раз вот там джиматься на брусьях буду подтягиваться не делается до максимума делается так, чтобы нагрузиться, почувствовать памп, потому что если я рассчитываю на 5 подходов, то я должен так силы рассчитать, чтобы не выложиться в первом круге по максимуму, иначе дальше интенсивность тренинга будет низкая и сам слабая, и сами круги короткие получатся, а круги должны быть довольно длинные, если я направлен на функционалку и на жиросжигание. Итак, на перекладину. Максимум у меня 30-32 раза в более быстром темпе. Сейчас я наполню, разгибал руки, амплитуда максимальная. Двадцатник. Поехали дальше. На мешочек. Опять боксерский таймер. Понеслась. Прижимание на брусьях. Одно из самых моих любимых упражнений. Рекорд 75 раз. Но сейчас, как я уже сказал, не в полную однозначно, потому что еще несколько кругов впереди. Ну вот, первый круг завершен. И таких кругов сегодня у меня будет три. Потому что впереди еще куча работы, еще одна тренировка целевая на макиваре. Ну, это через пару-тройку часов. Так что поехали дальше, ребят. Вот так вот это построено. Это один из комплексов. Я еще запишу для вас специально несколько комплексов, самых разных, разных подходов. И буду рассказывать, в какой ключевой компетенции будет идти каждая тренировка. Здесь вот, например, сегодня был чисто жиросжигательная и очень легкая тренировка на самом деле. Такая ровная такая довольно-таки. вот На все как бы направлено, не задействованы. Здесь остались только ноги. Вот Есть целевые тренировки, где больше присутствуют наоборот ноги и ударная техника ног. Но самые интересные тренировки это когда еще есть работа с партнером. Там идет в режиме full body. Там прорабатывается, за одну тренировку все так. Что чувствуешь каждую клеточку своего тела ну вот сегодня, видите, были больше руки и вот видите, как было построено то есть нагрузка на руки и разбрасывание рук то есть сначала было просто в бой с тенью прогрев то есть мы просто прогрели плечевой пояс и запустили кардио то есть так, чтобы э, участилась ну, э, частота сердечных сокращений выровнялось дыхание и настроиться на тренировку потом довольно мощная работа с молтом, сто ударов молтом. Э, по 12,5 килограмм молт весит это такая уже работа ну, подготовительная, обрабатывающая. То есть она готовит на то, что нагрузка будет э, хоть и ровная, но довольно-таки тяжелая. Вот. Потом руки уже подзабиты после молота. Мы разбрасываем руки на макиваре. На макиваре при пробивном ударе удар резкий не нужен. Он довольно плавный должен быть, потому что в нем прорабатывается больше скоординированность на прожимание снаряда, то есть больше идет как бы, упражнение на пробивание на глубину, без большого темпа и без э, э, скорости приема, чтобы внутримышленная координация была. Особенно это ценно после нагрузки с э, физической на руки. Почему? Потому что быстрые волока самые резкие и точные то выключаются, которыми мы обычно пользуемся. И остаются те, которые у нас, э, как правило, недоработанные, потому что мало кто тренируется на пробивание, Малку ставит удар на пробив, если значит, первоначально руки не загрузил. И эти мышцы обычно, эти волокна, не проработаны и в ударе не подключаются. Они очень ценны. Если их научиться э, скоординированно э, в, включать э, вместе с быстрыми в удар, чтобы отработали быстрый на бросок удара, а на прожимание дальше и на время контакта срабатывали медленно. Э, Сформируя стабилизацию в приеме то Удар получается очень мощный И потом все то же самое делается В очень быстрых ударах Но уже только гораздо большее количество волокон мышных Выключается удар В связи с чем удар становится более сильным И скоординированным Потом дальше идет отжимание Ой, Это подтягивание шло Опять же здесь работает плечо лучевая Которая на себя все тянет и самое широчайшее, то, что работает при борьбе. Если мы работаем со смешанный стиль у нас идет и борьба, и идет ударка. И очень часто бывает, что долго в борьбе возились, там, там наоборот, все на себя, как раз тянешь. А потом стойку подняли, нужно выбрасывать, и руки находятся в легкой такой крепатуре. То есть все стремится сжаться. И здесь мы уже на мешке руки разбрасывали больше, чтобы сразу после того, как у нас антагонисты, если э, бицепсы и широчайшие э, за них принять, так они, поработали, надо, чтобы поработали их антагонисты. И, и при этом научиться антагонисты расслабить. То есть, чтобы можно было быстро переходить из борьбы в ударку. Вот это очень важный момент. Ну, потом, значит, после этого у нас а, после этого шла работа в отжимании. Опять же, здесь какая суть. Мы руки разбросали, расслабили немножко. И сделали пампинг на кровезаполнение И сейчас вторая часть пойдет Она начинается опять с сбой с тенью И там мы руки опять разбрасываем после того, как мы закрепостили их Вот Работаем больше на дриблинг На разброс, на легкость да? Вот так и построена тренировка Теперь вам смоги понятно, по каким базовым принципам Она выстраивалась То есть не просто набор упражнений взяли И как-то запихали его Нужен просто грамотно построен быть. Я вот запишу несколько видео, где буду показывать, как надо правильно строить тренировку в кроссфайтинге. Салют. До новой встречи. До скорой.